Доброго времени суток, уважаемый подписчик канала Игорь Черноусов. Канала обзоры инфокурсов от Игоря Черноусов. Наконец-то я записываю видео на свою любимую тему, на тему, которая мне безумно нравится. Я получаю от этого прям эмоциональное удовлетворение. Ролик на мою любимую тему, качественный софт для социальных сетей. Этот ролик однозначно будет полезен. Досмотрите его внимательно до конца. Если будет что-то непонятно, пишите в комментариях. Этот ролик будет однозначно полезен тем, кто поставил перед собой тяжелую задачу – это продвигать в социальных сетях одновременно несколько профилей. Вот, ребят, для вас без качественного софта обойтись ну, практически нереально невозможно. Я за уже достаточно длительное время использования различных средств автоматизации для себя вывел три критерия оценки качества софта. Ну, пожалуйста, если ты чем-то пользуешься, проверь, твой софт удовлетворяет ли этим критериям хотя бы одному. Первый критерий – это софт должен избавлять тебя от рутинной тупой работы, которой достаточно много в социальных сетях, которая выполняется практически с отключенным мозгом. Вот все это нужно передавать на плечи роботов. Второй критерий – качественный софт должен грамотно имитировать естественную тут ключевое слово, естественную, активность человека в социальной сети. То есть софт должен работать как квалифицированный пользователь соцсети. Сейчас, к сожалению, многие новички работают как роботы в социальных сетях, поэтому удивляться, почему вас банят, вообще не стоит. А вот качественный софт, благодаря поддержке рандомизации текста, различных временных задержек, поддержки прокси, позволяет вот именно сымитировать естественную работу человека в соцсети. И третий критерий, он сейчас наиболее важен, потому что сейчас соцсети делают все возможное, чтобы удалять фейковые аккаунты, чтобы удалять всех, кто использует софт. Качественный софт должен знать правила ограничения соцсети и, говоря проще, не палиться. Вот софт, о котором я сегодня вам буду рассказывать, но ну, не буду тянуть кота за все причинные места, я сейчас сразу его покажу. Это мультибраузер, то есть браузер, который позволяет одновременно работать с нескольких аккаунтов, делать это легко и просто, одним щелчком мышки. Вот этот софт он полностью удовлетворяет всем трем моим критериям. Только поэтому я им сам пользуюсь, и только поэтому я записываю в этом классном софте вот такой небольшой обзорный ролик. Мультибраузер – это часть, но ну, я бы уже сейчас бы назвал так, программного комплекса smm комбайн возможно для кого-то мультибраузер вообще будет отдельным инструментом который решит ваши задачи хотя использование комбайна и браузера вместе это вот такой вот тройной плюс потому что комбайном вы можете выполнять какие-то массовые операции, а затем мультибраузером уже обрабатывать в ручном режиме результаты своей работы. Вот возможно я запишу такой ну, пошаговый ролик, где я покажу, вот, как я работаю со, с нескольких аккаунтов, как вот продвигаю бренд в социальных сетях, но это будет потом. Либо возможно проведу какой-то отдельный вебинар по этому классному инструменту, причем Али, автор-разработчик, вот мы сейчас с ним общались прямо вот только что в скайпе, он написал, что прям в ближайшее время будет еще очередное обновление. Если до кого-то еще ну, не доходит, насколько эффективен этот инструмент, я приведу такой пример. Вот, относительно недавно меня приглашали в очередную MLM-компанию. Я никого сразу нахер не посылаю. То есть я всегда задаю вопросы. И вопросы сводятся к чему? Ребят, скажите ну, во-первых, почему я должен туда к вам идти, и самый главный вопрос, скажите, а есть у вас какая-то система обучения для новичков, либо какие-то вы инструменты даете, которые позволят, ну, достичь каких-то результатов вашей компании, а не просто там поставить крестик, что я еще в одном проекте зарегистрировался. Но чаще всего народ как-то на такие вопросы, так, а, а и, и ничего не отвечает. Но вот относительно недавно... Я разговаривал с человеком, который более-менее, в отличие от большинства, к сожалению, сетевиков, технически образован. И он мне начал рассказывать про мегаинструмент, который они разрабатывают в некоторых своей сетевой компании, который порвет всех и там для каждого новичка сделает там, привлечение клиентов. Это фу! На раз все будет делаться. Мега инструмент ну, они назвали, если сейчас не ошибаюсь, мульти партнер или мультипартнер, -мульти что-то типа такое. вот Он еще сам не совсем знал, что это такое, но судя по тому, что он рассказывал, они пытаются сделать то, что вы сейчас видите у себя на экране. То есть возможность одновременно работать со множеством аккаунтов. Причем количество аккаунтов, которые вы можете загрузить в мультибраузер, ограничивается только вашими финансовыми и временными возможностями. Ну и, конечно, мощностью вашего компьютера, потому что это прилично нагружает компьютер, потому что вы как бы открываете несколько браузеров. Вот раньше задачу работать с нескольких профилей одновременно в социальных сетях я решал с помощью профиля Mozilla. Это, да, нормальное решение. Но вот такой наглядности, как в мультибраузере, вот, который сделал Али, но ну, этого нет Мультибраузер заточен под контакт То есть вы видите информации по аккаунту Если кто-то что-то написал в этом аккаунте Вы видите опять же информацию о количестве полученных сообщений И одним щелчком вы переключаетесь на нужный вам аккаунт и начинаете в нем работать то есть никаких ограничений нет. Вот все, что вы делаете в своем нормальном, привычном вам браузере, все вы можете сделать и здесь. Не знаю, открою какую-то тайну, думаю, нет. Мультибраузер, который разрабатывал Али, работает на движке Chrome. А что я вам в этом ролике расскажу? Я вам расскажу немножко о том, как он запускается, как загружаются аккаунты, и расскажу о так называемых недокументированных возможностях мультибраузера, чтобы вы понимали, что инструмент, он может творчески развиваться тем, кто будет им пользоваться. Я сейчас закрою мультибраузер. Вот SMM-комбайн у меня запущен. В меню SMM-комбайна внизу есть браузер, можно запускать через исполняемый файл из папки комбайн но вот щелкаю на браузер, он у меня запускается, разворачиваю на весь экран, я сейчас удалю загруженные аккаунты, тут есть кнопочка удалить все, я удалю все загруженные аккаунты, вот так вот выглядит окно мультибраузера при первом запуске, и покажу как добавить аккаунты, которые вы хотите продвигать. Нажимаю на кнопку «Добавить аккаунты». Открывается очень простое и информативно понятное окно по добавлению аккаунтов. Вы их можете добавлять по одному. Это в левой части этого окна. Я, естественно, добавляю пачкой. Выбираю здесь «Добавить пачку аккаунтов». В поле «Файл с аккаунтами» вы выбираете тот файл, в котором хранятся купленные вами аккаунты. Вот я сейчас для примера. Для записи этого ролика купил три аккаунта. выбираю «Открыть». Аккаунты в этом файле хранятся в стандартном для SMM-комбайна формате «аккаунт», «двоеточие», «логин». В текстовом файле формате «coe8». Но ну, Кто пользовался, тот знает. Причем, если вы хотите, чтобы каждый аккаунт заходил через конкретный прокси, ну например этими аккаунтами вы пользуетесь постоянно, то есть вы занимаетесь продвижением этих аккаунтов то есть можно к каждому аккаунту провязать конкретный прокси, с которого этот аккаунт будет входить в сеть это имитирует вот такую белую работу в социальной сети тогда в файле с аккаунтом вы также прописываете адрес и порт прокси через который он будет входить эти аккаунты у меня скажем так на убой поэтому я загружаю только логин и пароль если бы аккаунтов у меня было больше трех, да, я бы еще подгрузил прокси. Для этого есть отдельное поле «Файл с прокси», и вы выбираете файлик, в котором у вас хранятся прок. Я использую один единственный юзер-агент, потому что в эти аккаунты я еще вхожу через Mozilla. Поэтому вот в этом вот файлике, который у меня называется «Юзер-агент», сохранен юзер-агент моей последней обновленной Mozilla. Отмечаю галочку «Автоматически принимать друзья». Если будут идти заявки в такие аккаунты, естественно, я принимаю всех. Если хотите вообще облегчить свою жизнь, включаете еще антикапчу, сюда прописываете ключ антикапчи и все. Нажимаю на кнопку «Добавить». Происходит загрузка этих аккаунтов, и теперь щелчком на любой аккаунт я перехожу на страницу этого аккаунта. Как я уже говорил, вы можете делать в этих аккаунтах все, что вы делаете в своем обычном браузере. Эти аккаунты я купил для записи этого ролика, они еще без привязанного телефона, поэтому активность моя в социальной сети пока ограничена что еще хотелось бы отметить хотя браузер заточен под контакт вы видите аватарку из контакта видите данные по количеству сообщений, но вы в этом профиле, в котором вы находитесь в контакте, так и хранятся все куки, все истории, вы можете спокойненько переходить на сайт другой социальной сети, например на тех же самых одноклассников, если вы ими пользуетесь перешел на одноклассники, авторизировался в другом профиле опять же, вся История, все пароли будут сохранены. То есть можно сделать в тех же самых «Одноклассниках», если вы хотите и там одновременно тянуть, например, профиль с точно такой же «Аватарка», с точно такой же фамилией, и вы будете еще использовать и социальную сеть «Одноклассники». Точно так же по «Фейсбуку». Если, например, вы работаете в «Авито», пожалуйста, можно заходить из этого профиля и на «Авито». И точно так же будет идти работа с несколькими аккаунтами различных используемых вами социальных сервисов. Конечно, если у вас аккаунтов больше трех, то здесь уже однозначно требуется использовать прокси, а лучше всего для каждого аккаунта, с которого вы работаете, для имитации именно белой работы, использовать свой конкретный купленный прокси. Ну вот на этом такой небольшой информационный обзор о мультибраузере я закончу. Как уже сказал, запишу ну, подробный ролик о том, как я, например, Использую мультибраузер вместе с комбайном, покажу для тех, кто хочет видеть всю картину в целиком. Если вас заинтересовала программа, вам необходимо обращаться к автору разработчика SMM комбайна. Я дам его скайп, пожалуйста, пишите. Дам ссылочку на сайт SMM комбайна, здесь вы можете более подробно почитать о возможностях этой программы. Вот. Ну а тем, кто хочет скидку, пишите Али непосредственно в скайп. Говорите, что вы с канала Игорь Черноусов, он обещал моим друзьям, знакомым из интернета делать скидку на весь комплекс smm Combine. Программа не дешевая, но эффективная, постоянно обновляющаяся. Естественно, раз заплатили и пользуемся. Благодарю всех, кто досмотрел ролик до конца. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях под видео. Успехов!